Всем приветики! У нас новое поступление товара. Мы получили новогодних музыкальных снегурочек. Идут они в красивой картонной новогодней упаковочке. Красивая картонная упаковка. Работают также от трех пальчиковых батареек. Сейчас мы ее откроем и посмотрим. Посмотрите, какая красивая снегурочка! В какой красивой она шубке в меховой Здесь на груди у нее камушек переливается. Русская коса через плечо. В руке у нее фонарик. Накидочка, как вы видите, меховая. Выполнено все красиво, аккуратно. На голове у нее такая шапочка красивая. Также она работает от трех батарей. Сейчас я вам покажу сейчас мы вставим батареечки и послушаем как она поет батареечки поставила сейчас я вам включу послушаем как она поет и танцует такая милая красивая снегурочка отлично впишется под вашу елку не забывайте подписываться на наш youtube и телеграм-канал чтобы следить за новым поступлением товара доставочка у нас по всей россии пишите не стесняйтесь обязательно всем отвечу всем хороших и выгодных покупок всем пока пока!